Это, это, это просто невероятно, невероятно, невероятно. Надо Давайте поочь, что как официально. Вот. Тут мы переписываемся, общаемся в Фейсбуке. Прихожу не в то время, в которое запланировано, столько людей, да, с которыми, в общем, общался, общался, общался. Ну что, ты сколько бежишь у нас? 50. 50 километров. да? Сейчас получишь номер, будешь довольный, счастливый. Да Ты первый раз бежишь? Ну, я 30 бегал. Тридцать, тридцать. Ну, чуть-чуть добавить надо просто непонятно посмотрим а я смотрю на фотку кто будет выдавать и сразу прибежал ты не прибежаешь субботу если я знал что мишу будет надо же писать фейсбук когда смотрится редко тогда тогда мне повезло пятницу пишу как тогда надо смотреть получить пакеты там надо смотреть фейсбук получить пакеты там так, тридцатка, да? Тридцать Беру номер, называю фамилию. Мне говорят Олег. Я говорю, откуда еще листик не повернули? Оказывается, меня уже знают и ждут. Известная личность. Известная личность в узких кругах. Сейчас найдут мой волшебный номерок. Так, паспорт нужен, нет? Да, нужен будет. Сейчас номер найдем. Угу. Так, сейчас пойдем в номер и паспорт. А справочку не не дали. дали. Сейчас посмотрю, оригинал ваш, ваш вернут. Да, посмотрите. Компанцев, Слава и Саша. Нас два Славы. брата. Два брата? Мы? Да, А мы в друзьях в Фейсбуке, нет? Да-да-да, по-моему, есть. Ютуб тоже мы смотрел. Мы раньше. Мы уже сегодня или завтра здесь будем в Ютубе. Отлично. Ребят, ага. Так, ребят, так надо, надо э... вот мне. Ребята, выдали номерочек. Дай. Да, будем болеть за Олега на 100 километров. Думаю, да. все хорошо будет. Конечно. конечно. Удачи. Какое-то наваждение. Я вижу, что лицо знакомое. Наверное, даже аватарку то в Фейсбуке. А уже не узнаю, честно говоря, Алексей. А фамилия? Виноградов. Виноградов. Вот, вот реально не помню. И, и ультру, и московский. По лицу помню, все по все лицу вместе. помню. Это. И дети опять любят. Все, ты, ты постригся же, блин. Нет, почему я такой рыбы был? был? Да, да, да. Все. Я, помню, я, я помню, он рассказывал, как его семья, а четыре ребенка, три, три ребенка да. и супруга да. на разных точках встречают кормит. Правильно, Олег, все, все верно. Все, я вспомнил, сейчас опять Мы стояли в очереди на этот самый, на пункте. На московский, да, а на да. катались и карабке. Спасибо большое. У меня запись-то шла-шла. Очень-очень-очень приятно встречать старых добрых людей. Здравствуйте. Привет, привет, привет. Я хочу пофотографировать. Я себя. терпеть не могу начинать. Потрястить, потрясти надо немножко. Так здорово, когда я победу. А Евгению Румянцеву говорила, что не бежит. Бежит? Нет? А ювки будут? Нет, шотландские, шотландская. шотландская. Не будет? А, вот опять мы. Ну, а в Питере обещал, что будет шотландская ювка. Все, она так быстро делает. Как... Ой, когда же, когда же это будет? Не знаю. Евгений. Вот, Евгений, опять попадается, как-то это чудо, столько, столько народу бежит, да? да? Но ты вдруг раз встречаешь, сначала на марафоне, потом еще, потом еще. А да. теперь при получении миров. Ты бороду отпустил, тебя не было. Да, именно меня. Не, не будешь сбривать да. уже до Суздали, я так понимаю? Ну и после создания. после создания будешь? Да. Готов? Ну, никак, в том году, потому что в этом году будет 50. Много работы восстанавливаться некогда, потому что э, сразу в понедельник уже на работу. Понятно. Вот, потому что сотка была такая травматичная для тела. Я дня два лежал просто. Вообще? Ну не вообще, но пытался двигаться. Понятненько. Вот так. Ладно, ну что, удачи тебе. Увидимся. Да. Сколько выдержу? Сотку? Сильно. Кто-то должен снять репортаж о новой трассе. Ну понятно, да. Там будет уникальный момент. Да-да-да. Главный камеру не замочить. Еще один, Дима, Хан. Хан это фамилия? Фамилия. Фамилия Смотри. такая, достойная фамилия. Древняя, древняя. Первый, первый раз на сотке, первый да? раз. уже бежал. Было. Было, да. 50 пройденный а этап, надеюсь, достойно высказать. зачем ну, Это челлендж, надо его пройти, это вызов всегда, самому себе. И что будет потом, когда пройдешь? Потом Эверест, только. Только. А на этом уже был на Эльбрусе? На Эльбрусе не был, но, но в этом году хочу еще Эльбрус, Эльбрус попробовать да. Да. понятно Ну что, Дима? Спасибо! До новых встреч. До новых встреч. Это, вот, это вот просто чудеса. Вот я думал, ехать сейчас или ехать потом? Приехал сейчас. Приехал сейчас мне. Олег, это Серега. Да. да. Мы с ним бежали первые 50 километров да. Создали в 2015 году. Да. Болтали там еще. Да. Раз, да, в городе, да меня да, многие да, мои знакомые по да. знакомы своему ты себя видел Какой-то, там. Да, да, да, да. Ты да. Ты себя Делили себя. секретом, что надо ехать не одному, а брать вторую половину да. туда, да. создали, чтобы все нормально прошло. Так, уже прошло уже внуки в этом году бегут. У тебя уже. Да. Внуки да, два внука, Сколько лет это а твоего 8,2 Ты сексуальный маньяк? Нет, просто молодой дедушка Просто молодой дедушка И потом в мы с тобой И потом ты зависишь весь да Да Ну сейчас все нормально? На сотку Слушай, ну значит, у нас будет с тобой шанс сколько ты еще потратишь, поговорить. Да. Ты как планируешь, на какой результат так? Это... Нет, добежать, просто добежать. Просто да? добежать. Да? Сейчас результат один, добежать, получить удачу. Выдержать, Выдержишь, да. получить, добежать. А Выбежать. я хочу, я у меня мечтаю. Все-таки все ну, ну, хочется. Я готов. Нет, я нет. Я готов пока только добежать. Ну что? Да? Суздаль это как наркотик. Ты да. один раз пробежал, да. и потом... И манит, манит. И передается... По наследству. По наследству передается. Будьте аккуратны, будьте аккуратны. Подумайте, что раз ехать туда или не ехать.